Привет, летчик! Сейчас объясню тебе, как штурмить эффективно. Для этого назначь себе кнопку тангажа на любую тебе удобную, чтобы не разбиться о землю. Я использую X, чем в русской раскладке. Сброс стоит по умолчанию. Чтобы научиться быстро, берешь любой интересующий тебя самолет и идешь в пробный вылет аркадный режим. Бомбы и в аркаде и в РБ падают одинаково, так что можно это использовать. Вот момент, обратите внимание, где находится пулеметно-пушечный прицел и где находится аркадный. Запомни этот момент. Немного потренировавшись, можно уже идти в пробный реалистичный режим. Вот видите, я чуть не разбился. Если бы не клавиши тангажа, неизбежно бы врезался в земную твердь. Поэтому тангаж важен, не забывайте нажимать за доли секунды после сброса. Теперь же поговорим, когда производить сброс. В этом поможет ранее сказанный аркадный прицел. Так как мы знаем, где примерно находится аркадный бомбовый прицел, в это время производим сброс, нажав после этого за долю секунд на тангаж. Цель поражена, поздравляю. Чем больше угол атаки, чем дальше пулеметный прицел от танка по мере возрастания угла. При бреющем полете сбрасываем подарочек в тот момент, когда цель находится между пушечным прицелом и носом самолета. При штурмовке с очень крутого пике, пикета, с прямо пушечно-пулеметным прицелом по танку и сбрасывайте, но не советую, так как отвернуть очень сложно, скорее разобьешься, лучше зайти по новой. Это все основное, что должен знать начинающий штурмовик. Может не сразу будет получаться идеально, но это дело практики и опыта. А у меня на этом все, пиши комментарий если что-то непонятно, дам совет. Удачи тебе в штурмовке.